Осман Шадов, 130 килограмм, греко-римская борьба. Осман, а почему стал заниматься греко-римской борьбой? Отдали в детстве родители. Как ты считаешь, правильный выбор? Я считаю, что да, конечно, да. Но... Детей дают в разные виды спорта, а ты задержался. Что заставляет оставаться? Мне нравится вид спорта, нравится находиться в этой атмосфере. Сами видите, все очень достойно и нравится мне в двух словах. Если... Ты тяжеловес, естественно, ты знаешь лидеров мира, знаешь Карелина, знаешь кубинца. Как ты думаешь, если бы была сейчас очная встреча Нуниса и Карелина, кто бы сильнее был? Конечно. А, я скажу, что это Сансанович, потому что ты наш соотечественник. А, я думаю, он бы выиграл. А если бы ты не нашим соотечественником был? А, я скажу, статка. что Купинец это Божий очень сильный борец. борец. И нельзя так сказать, который игрока. показал бы, кто сильнее. Борца в Из... что, что для тяжеловеса главное вот в греко-римской борьбе? А, физическая готовность, а также в Функциональная, я считаю. Тебе на чем еще нужно работать, чтобы выйти в топ? А, вчерашняя схватка показала, что мне нужно добавлять во всех аспектах, но больше всего не хватает физической подготовки. Я перешел во взрослую борьбу. А, совсем другая сила по сравнению с молодежью. Мне не терпится начать работать над своей а, физикой. Ты еще растешь, ты можешь еще прибавить в росе в массе. О, я думаю, да. А, а генетические родители у тебя высокие? А, родители нет, я скорее деда большой человек был.